За высоко полететь над родной, над своей стороной И на все, что не видал, поглядеть, что и как там с высоты-то такой все, что сверху там увидеть бы смог, порешил бы, что не так, а что правильно расправить, но с Златок и дыр и Я туда полечу, Где не все благодать, В окна тех постучу, Кто доверился ждать, ждать и верить, что... Хотим, позитив, погляжу, как и что, помогу, чем смогу, постучу с каждым.